Года, ТЗ номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в граждан Российской Федерации, пункта 25 порядка формирования резерва состава участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии резерва составов участковых комиссии, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии России 5 декабря 2012 года номера 152-413 6. Территориальная избирательная комиссия решила, предложить для исключения резерва состав участковых комиссий Санкт-Петербурга кандидатуры согласно прилагаемому списку. У нас один, один у нас человек только, да, направляем это решение из список кандидатур в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Контроль за исполнение настоящего решения на председателя. Кто? Да. Кто за данное решение, прошу голосовать. против? Угу. Так, коллеги, о... последний наш вопрос о подтверждении графика работы территориальной избирательной комиссии на август 2016 года. Также, Елена Анатольевна. Анатольевна. Значит, сейчас представлен предварительный график берутства членов территориальной избирательной комиссии номер 18 на август месяц. Был пущен список, предложено в индивидуальном порядке, то есть мы всем идем на встречу, чтобы вы выбрали свой день. Значит, коллеги, отозвались. Все Да. Значит, у меня места оставлены. Я себе, значит, воскресенье. Да, И чтобы тебе не было скучно, Давид Дмитриев. У меня трафик работы в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Суббота и воскресенье у нас выходной, потому что у нас нет двойной оплаты для того, чтобы организовать работу. Да, мы хотим в работать в субботу и воскресенье. В воскресенье. Хорошо, Учтите, Но, решения территориальной избирательной комиссии обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, выдавать отрепительные Ой, по субботу. мере необходимой. учения, то мы всем с удовольствием А мы можем с ними научить Растоверение Есть чем удовольствием Ну и так, давайте Прочитаем, да, 1 августа Дубовская, 2 Черганчи, 3 класса Сысаева, 4 сепенка 5 августа Керимова 6 и 7 выходной И так далее Кто за данное решение, прошу голосовать Кто против? сдержался. Решение принимает. Так, из раздела разные, Ирина Александровна, что вы нам скажете по, по изменению сметы, да, по видеонаблюдению. Мы, значит, было дополнительное распределение бюджетных средств, бюджета Санкт-Петербурга, на договора на видеонаблюдение и на многоканальную телефону. 0,08, Вот, посмотрите, решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, выделены выделены нам средства, мы отказались на видеообъездение. 1 миллион 702 тысячи. соответствии с мониторингом, который был проведен. Ну, Но меньшая цена предложена. От этого я слышал. закону с законом 44 ФЗ, денежки, которые выделяются на выборы, не подлежат выборам. Нет, не подлежат. <клев> Это применение 44 ФЗ. Если вам нужна статья закона, я сейчас придумаю. Нет, да. не знаю да. Поэтому мы можем упрощенно заключать договора, учитывая, что у нас сроки сократят. Сколько нам да. будем Я сказала миллион семьсот две тысячи. Соответственно, я предлагаю принять решение о внесении изменений в решении предыдущее о распределении средств бюджета Санкт-Петербурга. У нас предыдущее распределение принято 15 июля. И внести изменения в решении о подтверждении смысла тоже о Причем такая, ну, может быть, там это наша бумажная заморочка. Значит, по распределению мы распределяем всю сумму и две тысячи, 10 тысяч на канальный телефон, мы заключение давала по одноканальным А в семье-то мы запустим только 10 тысяч. 1,702 700, это централизованное расход за счет уликов. Это не наша смета. Ага. Да, есть есть поэтому, на... если у вас вопросы возникнут, вот я подготовила два экземпляра одного и того. Вот эти деньги еще, конечно, не будут. Кто за данное решение по изменению сметы? Прошу голосовать. Сметы и распределение. Смета мы вносим только вне для меня. Решение принято. Я хочу добавить, что у нас не все избирательные участки будут оборудованы видеонаблюдением, в связи с тем, что закон предусматривает у нас на территории Петроградского района воинские части находится необходимое количество. Вот на тех избирательных участках, где властвует военные, там и будет видеонаблюдение. У нас участков, да. которые которые... У нас есть такие секретчики, которые даже свои принесли нам в конвертиках, опечатанные, сказали, вот мы вам даем лицо, но только наш человек может работать с этими списками. Ну может в однокласницу? Нет, они ребята взяты. Ладно, уважаемые коллеги, у кого еще будут такие вопросы? Побесты дня исчерпаны. У кого какие-то будут вопросы, замечания по ведению, по.. Да, уважаемые коллеги Ильич.